Это личное путешествие. Многие руководители, которые только начинают применять бирюзовые принципы, считают, что изменения будут проходить только внутри их компании. Но это не так. Руководители, которые уже несколько лет находятся на пути бирюзовых перемен, Говорят, что это еще и изумительный личный путь, путь личностного роста. И они этому действительно рады, потому что они удивительным образом меняются как личности. Но такой рост не всегда дается легко. Руководители периодически натыкаются на собственные ограничивающие убеждения, на свою темную сторону. И каждый раз, преодолевая эти препятствия, они растут. Позже они приходят ко мне и говорят, «Знаешь, я действительно хочу, чтобы внутри наших команд было больше доверия». И в этот момент они понимают, что не могли повысить уровень доверия в компании, так как сами стремились все контролировать. Или, например, они хотят иметь открытую, более искреннюю атмосферу в коллективе. И тогда они обнаруживают, что сами часто обсуждают какие-то вопросы за закрытыми дверьми. Или пишут своим сотрудникам через чур официальные письма. И люди говорят им, подожди, мы не так договаривались. Если вы думаете, что процесс преобразований это лишь путь организации, если вы сами не готовы измениться в процессе, тогда я бы не советовал вам даже начинать. Давайте я повторю: если вы думаете, что это всего лишь то, что коснется вашей организации, если вы не видите в этом прекрасной возможности вырасти самому, тогда даже не начинайте. У меня есть друг, который работает с несколькими крупными организациями, помогая им стать бирюзовыми. Так вот, после первой беседы с руководителями, он открыто говорит им, чувствует ли их личную готовность к переменам. И очень часто он произносит, «Нам сначала нужно поработать над вами самими, прежде чем вы начнете что-то менять в вашей организации». Важно, чтобы вы стали действительно готовы к переменам, потому что вы способны как продвинуть организацию вперед, так и затормозить ее. Таким образом, ваша компания изменится ровно настолько, насколько вы сами готовы измениться. И я действительно пришел к тому, чтобы воспринимать развитие как приключение длиною в жизни. Это действительно то, что вас изменит, сделает лучше и духовно богаче. Когда я говорю с руководителями, которые уже прошли путь от обычной организации к Бирюзовой, они радуются тому, что однажды сделали такой выбор. Поэтому, если вы готовы измениться в процессе, если вы хотите использовать все те возможности, которые дает жизнь на этом пути, я обещаю вам, что вы испытаете ту же радость, что испытывали на себе другие руководители. Их отношения с людьми стали более здоровыми. Они стали чувствовать себя свободнее. А страхи, о которых они даже не подозревали, практически исчезли. Они чаще чувствуют себя спокойнее и обнаруживают, что стали счастливее. А когда оглядываются назад, вспоминая, какими они были всего лишь два-три года назад, то признаются, что тогда были своей малой версией, которой не хотелось бы возвращаться. Так что мой к вам вопрос – вы готовы к тому, что это будет настолько же ваш личный путь развития, насколько и путь развития организации? Вы готовы принять все возможности, которые будет давать вам жизнь на этом пути? Вы готовы сказать «да»? И если «да», тогда найдите кого-нибудь, с кем вы пройдете весь этот путь. Будь то коуч, или друг, или кто-то, с кем вы сможете поговорить, когда столкнетесь со своей темной стороной. Кто-то, кто будет держать зеркало. Кто-то, кто не побоится сказать вам, что вы вредите сами себе. И еще один совет, который я даю руководителям. Выберите одного или несколько человек в организации, которым вы доверяете, и попросите их, дайте им своего рода поручение. Пожалуйста, дайте мне знать, когда я облажаюсь. Дайте мне знать, когда я перестану соответствовать собственным идеалам. Чтобы у вас были люди, которые могли сказать вам, слушай, то, что ты только что сделал, сказал на встрече, письмо, которое ты только что отправил, это прошлая версия тебя. Это не тот стиль, к которому ты стремишься. Я думаю, что иметь таких людей очень важно. И лучшее, что вы можете сделать в таком случае, это сказать "О, ты прав, спасибо!» и потом сказать остальным «Знаете, я случайно свернулся со своего пути. Простите меня за это. Я допускаю, что такое может снова случиться, но надеюсь, не будет повторяться слишком часто». Делая так, вы станете образцом для подражания, удивительным образом воплощая целостность. Подобное может случиться и с любым другим человеком в вашей организации, потому что каждый будет проходить аналогичный путь. Ваш пример покажет, что в этом нет ничего страшного и даст подсказку, как вести себя. И если вы придерживаетесь принципа целостности и прислушиваетесь к себе, то очень часто вы будете действовать правильно, а иногда вы будете ошибаться, и тогда работать над собой. Я думаю, что людям вокруг вас понравится видеть, как вы вырастаете в более духовного и наполненного человека. И это тот путь, который вас ожидает, если вы хотите его начать. Вероятно, вы заметили, что все видео предоставлены бесплатно. Я дарю все то, что понадобилось, чтобы сделать это видео. Мое время, энергию и осознание. А вы сами выбираете, что считаете правильным дать взамен. Пожалуйста, подумайте над тем, что вам было бы приятно дать взамен, чтобы помочь мне продолжить эту работу. Спасибо. Озвученное переведено по заказу проекта «Белорусская бирюза».